Это мышки даже хлебушек не съели. Оставлял хлебушек. им. Что зажрались, что ли? Всем привет. Выбрался я наконец-таки в землянку. Все заждались, наверное. Что поделаешь? Одна землянка сыт не будешь, как говорится. Так что сейчас пилю дровишки. Печку растапливаем, нас будет приготовим сегодня хлебушек. Второй раз, вторая попытка, но уже не на лопате, а в нормальной форме. Сейчас тесто заведем, все сделаем. Также еще приготовим. И по землянке тут дело поделаем. Опа, так что. Взял я в этот раз не забыл бинтик, перекись водорода. Ну, для начала, думаю, хватит. Таблетки не стал брать. Тут а, минус. Не знаю, какая это температура хранения. Какая у таблеток вряд ли, наверное, в минусе они будут храниться долго. На улице сегодня благодать Тепло вообще Сейчас разгорится, не буду иметь. Промерзло. Фу. Предлагаю попить чайку пока. <смех> На улице. Сейчас печка нагреется, дымить перестанет, пойдем, тесто замесим, замесим на хлебушек. А буду сейчас дров. сейчас напилит идти. Пока хлеб у нас готовится, пожарим купаты на сковородке. Печка разогрелась, не дымится. Сейчас замешаем тесто. Потом пилить дрова буду. Вот у меня мука, водичка. Вот такая дешевенькая формочка. Пойдет, попробуем, лучше, чем на лопате, один фиг. Для мешочки замешать, не морать чугунок, в котелок. Берем муку дрожжи сахар соль масло смазать форму поставим сейчас воду подогреть теплую тепленькая водичка вроде как заливать надо. Снова мешочки мешочке замешаю, да и все, к разница Так, пол пакетика. Отсыпаем пол пакетика примерно. 5 грамм. Пойдем. пойдет <свят> бурду какой-нибудь сделал. Надо соли принести, что-то мало уже. Ну, соли. Все, все. Водичка подогреется зальем и настоится в теплом месте оставим О, водичка горячая уже Вот так вот замесил, даже руки не заморал на <смех> мешочке. Все, сейчас оставляю, пусть настоится, потом будем жарить, печка прогорит, угли будут. Пойти сейчас птичков, птичков накормить. Пату сейчас постоять жарить. Надо с дровишками быстрее идти. Погорело все уже.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 Thank mm -hmm. you. ну все тут угольки туда сдвинул подальше чтобы не сгорел хлеб сейчас туда поставлю вроде поднялся немного надеюсь края поставлю Жар вроде есть Надеюсь В этот раз получится Не знаю, температура то сколько надо вот. Буду поглядывать Ну вот, сейчас надолго хватит. Надо вообще с бензопилой как-нибудь прийти, запасти нормальный дрог, чтобы ножовка это 2 часа пилил. Сколько тут чурок, не помню, сколько был. Бензопилой напилить. Запасик, чтобы было все. Вот вроде дожарились сосиски. Буду снимать. Так вот, так, вот у нас сосисочки пожарились. Сейчас посмотрим, что у нас там с кребушком. Шел не дошел, углей уже мало, там нету почти что-то. Так что не знаю. Горяча. А, Горяченько а, еще. Не знаю, допекся, не допекся. Сейчас попробую. На кекс больше паважа какой-то. Mm -hmm. Ну вроде пропекся даже. Я попробую. Точно <смеш> пропекси. <смеш> <смеш> Почти ну, не красиво такая, а так полный хлеб, как хлеб нормальный. Главное пропекся. Всем приятного аппетита. Сегодня прогулялись, попроведывали землянку. Сейчас уже, наверное, закругляться буду. Работы еще много дома. Кинул. до города, выбираться. По возможности буду приходить снимать. Те, кто ждет землянку, Там многие пишут, что ждут. Времени особо нету, работы много, так что извиняйте уже, скоро земля, кстати, уже начнет оттаивать. Будем следующую землянку делать начинать. Ну как-то тут уже что-то даже не очень интересно уже, охота, сам процесс, фрайки больше нравится. А когда уже готова уже не особо так интересно снимать что-то ходить так что скоро новая стройка начнется новую земляночку большую будем большую строить с банькой эпотаб хочу в таком же бугорке потом сделать вторую земляночку вот поискать место скоро начнем выбирать сейчас уже более продуманная будет вторая землянка до, до этой добираться неудобно и сама она не, не очень мне нравится какая-то получилась. На скорую руку делал. Уже зима на носу была. Но хотелось закончить быстрее. Я уже ее заканчивал, то и то уже снег выпал. поэтому а это вторая землянка у нас уже будет не спеша, не на скорую руку. Уже будем продуманней, все более аккуратней обшивать буду там все досками не знаю, что сам буду делать или ну, сам, наверное, скорее всего буду делать доски тоже тут два бугорка может землянки чьи -то. так что вот так вот будем делать землянку в бугре каком-нибудь так, раз все нормально будет Так, вот сегодня сходили, прогулялись, навестили, проведали землянку, все, все нормально, все это стоит, извиняйте уж, что редко ролики выходят про землянку, буду стараться почаще, работы много. Все, наверное, понимают, что деньги с воздуха не берутся, жить на что-то нужно. Поэтому, когда есть время, когда я снимаю, снимать буду ходить. Так что, если что, для связи у меня ссылки вконтакте, телеграм в описании. По нардам, шкатулкам, шахматам, если что, пишите, звоните. До скорых встреч Пока, пока